Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, в прошлой серии мы с вами нашли, короче, получается, нашли змеиное Ожерелье. Также мы положили пару монет на Могил Стража, так, для удачи, короче. И теперь нам нужно найти Собор и украсть Глаз. Помимо поэтому помимо этого всего, нам нужно с вами еще э, Нужно с вами еще Добрать 2000 монет Так, окей Вы написали в комментах что в принципе серия может быть э, Такая не длинная, коротенькая Вот, потому что мы, в принципе, уже почти дошли к собору, но.. Я, если честно, не знаю, где он, но раз вы говорите, что почти дошли, значит, где-то недалеко. Окей, давай-ка я сейчас посмотрю вот здесь, что... Я ж так и не смотрел, что здесь находится у нас. А здесь у нас... Оп! А здесь... Ух ты! А да ладно, а 2000 мы набрали. А, ух, как шикарно. А, а хорошо. А... Так, я думал, 2000 доберем, когда глаз пройдем. Здесь какой-то позвоночник, кто-то... А Судя по всему, это был молот. Хамерит, скорее всего, да? Потому что, смотри, видишь, молот расфигачен. Ну окей, ну допустим. Ладно. А, так, стрелу я забираю. И, собственно, там мы с вами все. Смотри, погоди, я вот туда залазил? А, кто-то залазит-то нечего, да? В принципе. принципе да. а вообще нельзя залезть вообще походу нельзя залезть на эту штуку а что ты не прыгаешь то гарет ноги сломались да он просто он просто короче застревает в этой херосине и все ладно идем с вами сюда мы не были вот здесь мы чуть-чуть прошли и как бы вернулись обратно чтобы там типа сохраниться. вот здесь мы взяли с вами так погодил вот сюда я залазил нет смотреть может что-то еще лежит потому что 2000 это не предел Ай надо меч убрать потому что слишком медленно он с мечом ходит а вот сейчас должно наверное О! в принципе а зачем туда прыгать я не знаю Скатывается с этой херотени Вдруг, ну, может быть Что-то лежит, хотя фиг знает Хотя навряд ли, я думаю Зачем, правда, сюда? Это может от кого-то прятаться, если Если засекут Хотя Хотя я вообще не знаю Ничего нет, да? Ладно Хорошей хернёй мается Пора искать Собор. Аулдейл. Такой улицы... А, вот, Аулдейл. Понятно. Вот она. Улица типа... Со... Вот это вот собор получается. Окей. Вон что нашел? Вон что нашел? Мы здесь свет вроде подали, да, или он здесь был уже? А вот здесь темно. А тут светло, а там темно. Здравствуйте. Ладно, окей. Звук да слышал какой. Привидение что ли? А вот и соборный, точнее, привидение Так Раз тут привидение, давай-ка попробуем Может, угненными стрелами их Точнее, его загасим Да ну Да ну Отлично, он прям Он тоже косой, как и я Ой Черепком чуть меня не из-за того. Отлично, хорошо загасили. Бляха там наверху смотри. Хорошо. Типа снайпер, короче. Фу. Я думал, попадет по мне. Так, три, короче, стрелы огненные в привидение и вон труп. Ну, как вы писали на время, да, труп? Смотри. Это собор хамеритов получается, да? Молото. Так, что у нас здесь? Ага. Ништяк. Ой. Еще огненный. Кстати. Не зря здесь огненные лежат, потому что... скорее всего так и подразумевается чтобы этих ä, призраков мочить нужны огненные стрел. хотя я думаю и святая вода тоже подойдет Да что там ничего нет для собор для собор смотри какой Найди способ попасть в собор укради глаз нам еще надо в собор попасть Что то тут. тут походу какая-то битва была, да? Бойня. Так, что это? Ну это огонь, да? Поджигать что ли надо или чё? А, может стрелы положить? Погоди. Огненная. Это, наверное, вода. Земля. Маховая, может быть. И. А ветер тогда что? Простая. Ладно, сейчас разберемся, что здесь написано. Предостережение. Это место находится во власти великого зла. она больше не принадлежит человеку. Двери запечатаны, чтобы защитить нас от того, что за ними. Не задерживайся здесь. Гайдя, а мы, может, отмычкой? Эзе, ладно, давай пошаримся еще Просто так нас не пустят Может окно разбить? Тут реально битва какая-то была И мечи, сломанные там молоты Ничего не нажимается? ветер такой ну такое знаешь атмосферное прям перед собором наш вход такой атмосферный я думаю сам собор он менее не менее атмосферный будет так ладно же попасть туда тут нет Не пропустить бы что-нибудь. Может что валяется? Может ключ какой валяется? А, вот, смотри, окно. Это что? Ага. Смотри, окно. Там окно, короче, разбито. Вот мы, в принципе, и попали туда, куда нам надо. Вот пришел человек спасти меня, бедный человек. Хранитель запечатал двери, и только они знают, как открыть ее. Пересеки мост и вводи в рот стражи-хранителей. Стань на постамент и освети статую огнем. Тогда откроется тебе секрет талисманов. Вот это вот, а чё я, я, почему бы, знаешь, просто вот не залезть, смотри сколько там этих скелетов ходит, почему бы не залезть вот так, я короче прочитал, потому что непонятно, что он там говорит, это я даже не понимаю, он вроде по-русски говорит, но непонятно, что, так, почему бы не пролезть, да, и такое ощущение, как будто глаз можно вот на этот молот встать и на вытянутой руки, да, встать, нет? Так, следуй указаниям глаза для того, чтобы понять, как попасть в собор. Вернись по мосту в грот Хранителя Стража. Встань на пьедестал и освети статую огнем. Тогда ты сможешь узнать тайну талисмана. Так, погоди. Вернись в грот Хранителя Стража. Грот. Грот. Это там, где могила, Нет. Ой, смотри, огненные стрелы Пропустил все-таки Грот Скорее всего, это... Так, мне нужна будет огненные стрелы, Чтобы осветить, до да, статую Я так предполагаю Грот, грот, грот Где, где, где, где этот Пройти через мост А, ну да Смотри, мы же сейчас там через мост будем проходить Мы пройдем через мост а, И к этому Могиле туда стража, да, там же могила стражи. Вот смотри, через мост. Так, через мост я прошел и идем, идем. Так, погоди через мост я вот прошел там мы идем а какая статуя а что светить там надо не погоди это не то место там кроме над группе ничего нет мост смотри здесь еще мост есть да вот смотрим ищем статуи короче какую-то статую где нужно зажечь факел вот еще мост Еще на пьедестал какой-то встать надо. вот тут нет ничего такого больше. Ну, ладно. Вот и мост. Тут нет никаких. Надо в грод какой-то попасть. Тут мост, так, через какую мост проходить вообще? Мостов э, целых три штуки, наверное, 3-4 штуки. Ладно, давай идем. Дальше, короче. Мы пройдем еще раз по вот этому мосту. А ну-ка, не вот это ли мост? Это же тоже мост считается. Мост? Вон статуя. Ага, вот статуя э, замоченная, да, скважины прям нарисована ключ. Факелы, окей. И пьедестал, пьедестал вон там. Так, э, вернись по мосту, сталь на пьедестал и цвети. А, ну просто встать на пьедестал, окей. Надо короче перепрыгнуть снова. Пять. Не буду там плавать, короче, я так. Вот так, хорошо. Так, пьедестал, хорошо И огненная стрела Погоди-ка, огненная стрела Бляха, я не вижу там О! Хорошечно! Так, и откроется там какая-то это, да? А, знаешь узнаешь тайну талисманов, какие-то талисман. А, -а, а, талисманы, наверное, это вот эти вот статуи, видел, да, там, э -э, которые вода, огонь, там, куда талисманы надо ставить? Окей, сейчас мы возьмем талисманы и попадем с вами в собор и украдем глаз. Ну, туда я не пролезу наверное да статус моря разрушено ты давно не никого что это место было построено хранителями но что они здесь О. прячут Ого. И... Какой-то рычаг должен быть или что? Про рычаг мне никто ничего не говорил. Может, статую собрать надо? Статую собрать надо. положить что-нибудь. Ну, кость. А, как я А, а ну все, отлично Так Собака По-любому ловушки, да, смотри, вот эти кнопки По-любому кнопки Так Где веревка Делаю следующее как Мелодия такая прикольная Делаю следующее Да ёпте мать Допрыгну Хорошо ну, Вон дырочка, смотри, оттуда что-нибудь выстрелило бы Так, надо аккуратно Ловушек, наверное, здесь Ой, матуча Ух ты Смотри, там окошко какое-то, так, еще проверим, что там за окошко, а там фонарь просто. Так, а ключ подойдет мне? Так, так взломаю. Открыл. Хорошо. Хорошо. Так, вот эта кнопка, по-любому. Надо ее перепрыгнуть. Окей, а тут что? Тут две двери. Блях, он туда в середину вставать, я боюсь. Поэтому я пойду вот так вот по краешку. Ну и давайте, смотри, две двери туда-туда. Ну, давайте, наверное, по порядку. Принять. Это, наверное это библиотека хранителей нет смотри ключ Тали... вот наверное один а ключ нифига не талисман это ключ так ладно еще один ключ два ключа так давай почитаем а, хранитель андрус мы вздохнули с облегчением, услышав, что вы успешно сдержали разрушение. Именно для таких чрезвычайных обстоятельств мы хранили печать элементов в течение стольких лет. Мы поддерживаем ваше решение воспользоваться ими, так как опасность, которую вы описали, действительно смертоносна. Мы настоятельно советуем, чтобы вы тщательно спрятали талисманы, так как их обнаружен... обнаружение может привести к еще одной подобной катастрофе. Нас беспокоит, что хамериты настаивают на обладании двумя талисманами. Могут ли они быть уверены, что сохранят их целости и сохранности? Нас забудет также и то, что ваши действия могут открыть правду о нашем существовании всему миру, чего мы никак не должны допустить. Во имя познания, Хранитель Лукас. И... Хранитель Лукас. Мы получили известие о ваших описаниях, мы понимаем их и все целы разделяем. Нам было нелегко принять решение о нашем участии в этом деле. Тем не менее, мы считаем, что у нас не остается иного выбора. Если Трикстера не остановить, он может уничтожить весь город, а также и нас. Мы прилагаем все усилия, чтобы скрыть наши действия. Я могу лишь надеяться, что у нас все получится. С почтением относясь к Амиритам и их обладанию талисманами земли и воздуха. Мы верим, что они постараются сохранить их в безопасности. Во имя познания, хранитель Андрус. Окей. Так, мы знаем, что... Теперь мы знаем, что талисман, кого там, земли и воздуха, да, находится у хабиритов. Окей. А где остальные? Сколько там? Пять талисманов? А где остальные три? Окей. Судя по всему, я понял, что некий... Ну как некий? Я, по-моему, говорил уже, да, что я вычитал, что Трикстер это... Бог. Какой-то бог Там, Типа войны, что ли Короче, зло... злое божество, короче Назовем его так Вот И судя по всему, когда-то давным-давно <космотворк> Трикстер Напал на этот город, что ли, я так понял, да? Вот И-и-и-и-и Или, или хрен знает что не понял не так ну, Короче что то связанное с глазом Либо он хотел украсть глаз Либо у него был этот глаз И он напал короче на город смысле на город Вот Охранители победили Трикстера получается да И заточили в собор глаз Вот так наверное Или, или, или скорее, э, Трикстера самому заточили Вместе с глазом туда Вот И запечатали короче чтобы предотвратить продолжение катастрофы и либо новую катастрофу. Ну, я так понял, не знаю. Если неправильно, то, не знаю, напишите там в комментах свои, свои предположения. Так, это что? На этой карте указано местоположение талисманов стихий. О! Только они могут открыть печати, помещенные на двери собора. Их расположение записано здесь на случай, если однажды у нас опять возникнет необходимость попасть в собор. Чтобы получить доступ в затерянный город, где хранится талисман огня, нужно использовать ключ от портала из библиотеки. Талисман воды спрятан в святилище, расположенном в пещерах под старым кварталом города. Талисман воздуха хранится у хамеритов, а талисман земле оставлен в братстве руки. Вот так, да? А, получается у нас... Талисман огня. В затерянном городе. Да, нужно попасть, используя ключ, который я вот сейчас взял, да? В библиотеке, я так понимаю, портал. Ну, портал, короче, открыть. Окей, талисман воды спрятан в святилище, расположенном в пещерах под старым кварталом города. Ага. Да. Это у нас получается... Ну, в самом городе, в старом квартале. Так. Талисман воздуха хранится у камеритов Ага. А талисман земли оставил в братстве руки. Что за братство руки -то? Камеритов, я знаю, это молоты, да, нет? Или братство руки это молоты. Камериты это э, молоты. Ч-то я запутался, короче. Ладно. А, а, ну мы так, лишь, покинуть развалин В смысле? Я... А вот эти, да? Талисманов. Так, вода. Старый талисман. О, старый квартал. А, нижний город это ветер, да? Огонь. Эй! Короче, я думаю, нам дальше все расскажут. Окей, все пройдено. Миссия комплете Миссия комплекте. Так, мы не покинули развалины в принципе. Вот, статистика, так. А, час 42 мы убили, короче На эту миссию 300, 2-305 Добычи из 2-635 Ну, чуть-чуть пропустили В принципе, скрыто замков 18, 2 а, удара со спины А кого я ударил со спины? Не помню Нанесил урона, так, окей а, Найдено врагом тел 2 Еще, еще, еще, еще какие-то Тела нашли Так, убито 21, прикинь это наверное самое большее за всю игру вроде как да? Окей Окей Ну на этом закончим Друзья а, продолжим в следующей серии Уже следующую миссию вот. Кому понравилось ставим лайки подписывайтесь на канал Другого вконтакте подписывайся на инстаграм Комментируем с вами был Валерий Всем пока